Теперь я прошу Сергея несколько слов сказать о себе, о своем творчестве, как он пришел к жизни такой. Вот. ну, а Диана, ты, пожалуйста, корректируй, задавай вопросы. Тебя уже аудитория знает, но тем не менее, может быть, и к тебе возникнут вопросы. И прошу тебя, отслеживай, какие будут комментарии с тем, чтобы можно было оперативно отвечать на вопросы. Да, шрифт. я буду стараться. Ну вот, особенность такая, почему-то белый на белом шрифт. Какая-то вот фишка такая. Поэтому. Бабочка Суза. шикарна. Написала Елизавета. Вот, Сергей, принимайте первый комплимент от дамы. Спасибо. Сергей. еще раз, дорогие друзья. Ну, да, представлюсь. Сергей Канашевский редактор, главный редактор журнала Планета Ангелов, куратор проекта Вознесение, ведущий светового лица и серебряный полимер. С 2009 года я активно принимаю информацию из тонких планов, из высшего мира. Друзья, ну я знаю, что наверняка сегодня вот такая широкая аудитория. Перед такой широкой аудиторией я впервые выступаю, потому что я привык выступать перед своими коллегами, перед сотрудниками света. У нас есть свой когнитивный аппарат, есть энергии, которыми мы обмениваемся. И нам, привычно, и нам привычно работать вот в, на, в, наших, в наших кругах. Сегодня, то есть использовать ту терминологию, которую мы обычно используем. Сегодня аудитория шире, я сразу прошу понять, что на самом деле это общение с высшим миром у каждого человека может случиться завтра. Вот вы живете как обычный человек, существуете, вдруг с вами приходят и начинают разговаривать. Вот как на это реагировать? Разговаривать не то, что вот это звонят по телефону, хотя и такие варианты бывают. Но это уже не предмет нашего разговора, формы общения с высшим миром. Просто представьте, что с вами разговаривают. Что вы будете делать? Пункт А. Обратиться к психиатру. Пункт Б. Принять все как есть. Принять, что вот этот высший мир существует, и знать, что вы доросли духовно до этого общения. И тогда вы начинаете общаться, принимать информацию, делиться с ею с людьми. И переходите на другой уровень существования. Вот я на этот уровень существования пришел поэтому для меня общение с высшим миром это да, также естественно, как общение человека по телефону. Хотя это не одноклановое сообщение, не одинаковые. Ну, результатом вот этого общения явился наш журнал, который мы издавали не я один, коллективно, группа контактеров, ченнелеров. Духовных каналов, я бы так сказал, это более прилично на русском языке, принимающих информацию. Мы вот издаем журнал 2012 года и проводим планетарно световые работы, которые посвящены эволюции нашего мира и всего сущего. Наше творчество основывается на безусловной любви ко всему сущему. Поэтому. Под прием информации, он еще связан с тем, что человек принимает мир таким, как он и есть. И уже способен любить и черное, и белое, и свет, и тьму, и не делить это на части. Ну, в особенности приема, конечно, существует. Я сегодня не буду рассказывать, потому что у нас другая тема. Просто прошу принять, друзья, что вот современный мир, он уже такой, что. Надо уметь принимать те вещи, которые мы, может быть, ранее не принимали. Потому что, безусловно, я до какого-то времени тоже был материалистом, жил, не верил ни в Бога Творца, ни в существование, ни в их миру. И вдруг они входят в твою жизнь. И ты начинаешь жить по-новому. Просто я сразу говорю, друзья, это может случиться с каждым, будьте к этому готовы. Да, замечательно. Я добавлю к тому, что сказал Сергей, я тоже, в общем-то, в той или иной мере касаюсь этой темы, не только потому, что жена рядом, контактер, циннеллер, но и сам, в общем-то, достаточно активно взаимодействую с тонкими планами. Я считаю, я хочу добавить следующее. Друзья мои, идет время, когда без этого жизнь становится ограниченной и малоэффективной. Чем больше человек расширяет свое сознание и выходит за пределы, обыденности, тем больше у него появляется ресурсов, возможностей решать любые задачи, тем больше к нему приходят энергии, тем больше он достигает и в плане здоровья, и в плане отношений, и в плане творческой реализации. Поэтому, если вы хотите развиваться, быть успешными, и это успех, чтобы постоянно нарастал, вам так или иначе придется с этой темой знакомиться. А лучше раньше, чем позже, когда меньше будет страданий. Это... Да, дорогие мастера, благодарю вас. И я предлагаю плавно перейти к теме нашей сегодняшней встречи. Вот Кто присоединяется, спрашивает, какая тема. Не удалось закрепить в комментариях. И я напоминаю, что мы встретились ради того, чтобы очень-очень важную, интересную для многих тему разобрать половинки, миф или реальность, поиск половинок, миф или реальность. А, потому что тема сама такая, вроде мы уже привыкли на слуху половинки, половинки, а, я встретила свою половинку, но на самом деле -то, эта тема очень глубокая. И вот само понятие половинки, оно именно связано с высшим миром, потому что а, речь идет что как, две половинки одной души, да, а душа — это тоже понятие высшего мира. И вот у нас сегодня как раз такая замечательная возможность а, от двух мастеров узнать видение этой темы. А для чего? А для того, чтобы нам понимать, а как нам встретить свою половинку, возможно ли это, и как у вас, может быть, к этому подготовиться. Вот кто не читал мой пост, посмотрите, как у меня это было. Очень часто вот это повторяется, то, что ты в мир даешь некий сигнал о том, что ты готов встретить свою половинку. И это вот таким является первым что ли шагом, но скажу больше сейчас появилась в том числе благодаря Сергею методика, которая подтверждает то, что люди делали раньше интуитивно вот этот сигнал в мир выбрасывали, а поиски половинки сейчас можно некий в своих телах некий тонкий артефакт активировать и эта встреча произойдет намного быстрее и совершенно точно произойдет. Но к этому мы в конце подойдем. Это вот такой краткий спойлер. А сейчас именно вот предлагаю с самим понятием разобраться, что такое половинки, что за ним стоит в реальности. Вот с точки зрения психологии Анатолий Александрович расскажет, а потом Сергей Васильевич, с точки зрения эзотерических духовных знаний, что такое половинки. Вот сравним мы с вами эти видения. Друзья, я постараюсь сегодня говорить как можно меньше, чтобы дать слово, больше слов смог сказать Сергей. Потому что это его первый эфир, первый выход на такую широкую аудиторию. И я хочу, чтобы он мог себя представить именно в этой теме как можно больше. Почему я хочу меньше? Потому что я, в принципе, об этом написал еще 17 лет назад. Я написал книгу, которая называется «Поиск половинок, миф или реальность». А эта книга она есть. Она есть и в продаже, она есть и э, в интернете. На ну, сайте скорее всего ее можно скачать, да? На сайте можно скачать. То есть «Поиск половинок, миф и реальность». Этой темой я занимался, я говорю, давно, с 2000 года. И вот в результате родилась эта книга. То, что уже тогда возникали вопросы об этом. И Моя позиция там хорошо изложена. Сейчас она, конечно, немножко подросла, выросла объемно, стала глубже, но по сути-то ничего не изменилось. И я не буду об этом говорить, то что это вы можете прочитать. А вот Сергею я представляю слово, чтобы он сказал уже об этой теме с точки зрения самых современных знаний, причем знаний объемных, знаний метафизических, и земных, и небесных. все в совокупии. Так что, Сергей, я даю тебе слово. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Прежде всего, подходя к этой теме, к теме половины, нужно начать с того, что этих половинок не существует. То есть они, можно сказать, что они существуют, вот в нашем понимании, но с другой стороны они не существуют. Мне об этом очень хорошо рассказать. Прежде всего, я хочу сказать, друзья, вот еще один очень важный момент, без которого мы не продвинемся. Вот представление о жизни высших миров. нашей религии, я ко всем религиям отношусь с большим уважением, ко всем религиям, потому что, безусловно, каждая религия вносила и вносит свой вклад в развитие эволюции человеческого духа, в развитие единого духовного учения. Вместе с тем прошу понять, что… Каждое вот это вот религиозное или духовное знание дается людям на так Сейчас мы подошли к тому моменту, когда вот новые знания с середины 20-го, ну еще, может быть, и 19 века, века, Блаватская, Рерихи, всем многим уже известны. А сейчас еще больше и больше вот этих новых знаний через разные источники входит в нашу жизнь. Прошу понять, что жизнь человеческая не просто не завершается вот после завершение нашего воплощения после того, что мы называем смертью. Я всегда говорю так, называю смертью, потому что нас, приучили, вот, нас контактирующих с высшим миром, приучили, что смерти на самом деле ну, не существует. Мы продолжаем жить в высших мирах, и там, поверьте, жизнь прекрасна, и также существуют люди, существуют во многих мирах мужчины и женщины, существуют семьи, существуют прекрасные миры, прекрасные отношения. Я хочу, чтобы вы просто в душе свои знали об этом, чтобы вы, прежде всего, не боялись смерти, потому что вот так называемая смерть – это и есть переход. И вот помимо того, что мы общаемся вот с учителями известными, там, или Моря, да, ну, Владыка Иисус, Вознесенные Учителя, Сен-Жирмян, и другие, помимо этого сейчас появляется возможность общаться вот с теми прекрасными представителями высших миров, там жизнь в чем то похожа на нашу, в чем то нет. Это так называемые пятимерия, где новым измерением ходит космический эфир, и у людей, и у самой природы, и в материи появляются дополнительные возможности бытия. Давайте к этому относимся тоже с доверием. Просто если кто-то в это не верит, просто не верьте. Но представьте, что жизнь она безгранична, и миров тоже безграничное количество. Так вот, однажды ко мне на общение пришла прекрасная женщина. Это Алисия Кэрри. Появилась так, такой образ уточненной, прекрасной женщины. И вот наше общение строилось как раз на эту тему половина. Это была публикация у нас в журнале. И об этом вообще мы еще после этого много говорили. Вот, ну, здесь рекомендовали мне общение с ней. Вот она сразу начала свою историю, рассказала, как она жила там в XVII веке, была известной, тоже, видимо, в узких кругах, что такой известный медиум, жила вот, в XVII веке, была такой светской предворкой, не придворной, а светской дамой, красивой женщиной, рассказала о своем жизненном пути, как вот она любила мужчин и любила все время. Вот она подчеркивала, я все время любила своего мужа и других мужчин. Для нас это так необычно. Для нас, если человек любит одного человека, Значит, второго человека уже невозможно любить. На самом деле и в высших мирах, и у нас, конечно, уже распространено, когда если сердце у человека большое, если он способен на истинную любовь, он любит и одного человека, и двух, и формы любви, и они безграничны. Проявление любви, видов любви много. Давайте тоже к этому отнесемся с уважением, друзья. Так вот, она тоже сказала, что половинки существуют, и половинок не существует. И вот здесь она начала рассказ с того, что, ну, то, о чем я знал, в общем-то, что существует как такое понятие, как коллективное существо света. Количество, скажем так, людей или тушь, ну, здесь вопросы терминологии, розница от 88 до 999. И вот мы, приходя на планету, мы являемся коллективным существом. Это тоже не самое новое учение. Оно достаточно известно, просто я сейчас вспоминаю о нем применению вот к нашей теме половинки. Итак, коллективное существо свет, условно говоря, делится на людей. И таких, может быть, 88 человек, 999 человек, они входят в мир, в наш мир, планета Земля, в один из миров, потому что миров Земли также множество. И вот они продолжают вливаться в разные физические э, роды, значит, то есть в физическое... Физически могут проявляться в разных семьях, в разных физических генетических направлениях. Проходит эволюционный период, вот возможность, вероятность встречи вот этих вот представителей одного коллективного существа света, увеличивается. Итак, то есть что такое половинка прежде всего современного эзотерического учения? Это когда человек встречается с. С тем представителем коллективного существа света, каким он был. Представьте, просто, что это огромная семья, которая разделилась, нырнула в плотные слои нашей материи. Здесь мы неоднократно женились. Причем, вы же знаете, друзья, наверное, многие из вас, во всяком случае, знают, что душа воплощается, играет роль и мужчины, и женщины. Поэтому у нас есть циклы воплощений. Мужские циклы воплощения женские. Давайте тоже отнесемся к этому толерантно, понимая, что душа может иметь разные грани и получает разный опыт. Сергей, на минутку здесь прошу приостановиться. Надо эту порцию знаний, информации усвоить. Немножко передохнем, уважаемая аудитория. Вы на моем аккаунте, такого еще не слышали, таких терминов, и многих, по крайней мере. А может, кто-то и впервые в жизни слышит. Пожалуйста, не удивляйтесь. Есть хорошее правило, которое вот здесь вот я предлагаю вам реализовать. Расслабьтесь и получите удовольствие. То есть расслабьтесь, не напрягайтесь, не, не допускайте такую мысль. Этого быть не может, потому что быть не может. И так далее. Не закрывайте дорогу, не закрывайте дверь, оставьте ее открытой. И все, что вам нужно, оно к вам придет, зайдет и станет ваше. Что не нужно, оно отсеется и уйдет, и не будет вас напрягать. Вот в таком расслабленном состоянии принимайте эту информацию, потому что эта информация, она уникальна. Еще многие, очень-очень многие даже не задумывались об этом, не говоря о том, что слышали. Поэтому прошу вас расслабиться и получать удовольствие. Дорогие, ну я еще раз вот коротко резюмирую то, что Сергей сказал. И а, хочу тоже на примере его жизни поспрашивать, потому что тоже там спрашивали, есть ли у него половинка. А, на самом деле Сергей еще уникален тем, что он помнит более 30 своих воплощений. И вот как раз можно проиллюстрировать на этом примере то, что он сейчас сказал, что на самом деле одной как таковой половинки не существует и а, половинок может быть множество, поскольку именно мы изначально вот на тонких планах как коллективное существо света, то есть а, можно сказать, что вот такой некий родовой клан существует на тонком плане, где большое количество душ, где они все, а, ну не половинки, да, а все вот связаны друг с другом. И мы можем встретить кого-то вот из этого а, своего духовного рода, а, так скажем, из этого... А, Семейство, и можем этого человека воспринимать как половинку. Причем этот же человек, допустим, в прошлой жизни мог быть женщиной, да, а в этой жизни он пришел, и мужчина, да, но это та же суть, та же душа родственная нам, и вот мы его воспринимаем как половинку. Поэтому вот именно такой вот одной единственной не существует половинки. И здесь еще возникает вот такой самый интересный вопрос, я считаю, что э, в жизни мы можем встречать, получается, людей, с которыми в прошлых воплощениях проживали супружеские отношения, да, были мужем и женой, ну точно так же, там, как матерью и дочерью. И, соответственно, тоже у нас может случаться такое узнавание, и мы можем думать, что это наша единственная половинка. И вот Сергей, поскольку он помнит очень много своих воплощений, наверняка были такие встречи в вашей жизни, вот это очень интересно. Да, безусловно. Во-первых, друзья, спасибо, что спустили меня с небес на землю. Я все таки не среди сотрудников света, а среди более широкой аудитории. И сразу прошу прощения, если где-то терминология или те понятия расходятся с вашими обыденными. Но еще раз я тоже прошу вас обратить внимание, допустить вероятность этого. Тот-то не верит. Друзья, да, конечно, пожалуйста, не верьте. До всего человек доходит сам. Постепенно, через разные понятия, через разные тропиночки, дороги, вы тоже придете пониманию более широкому пониманию, что и жизнь беспредельна, и мы раньше всегда жили. И вот как Диана сказала в прошлом воплощении. Встречался ли я со своими прошлыми, скажем так, женами, да, вот эта тема наверняка вызовет интерес. Как только я вышел вот в интернет, начал общаться сразу и тогда еще помню, осваивал энергию рейки. Ну, энергия рейки сейчас достаточно известна, поэтому я думаю, про, про рейки многие слышали уже. Ну вот когда я входил на дистанции с человеком в энергию Крейки, у меня, как правило, начинались сразу картины прошлых воплощений внутри памяти. Ну, мне назвали это что пробуждение глубинной памяти. Сначала я встретил одну даму, с которой мы в XVIII веке у нас был такой э, брак по расчету. И вот она, у нее была кармическая такая задолженность по отношению ко мне. И она мне на каком-то периоде очень помогла вот в журнал э, разрекламировать, объявление то есть распространить, потому что она уже в интернете долгое время работала, а я нет, только вошел. И вот мы пообщались какое-то время, я увидел вот это вот наше общение, вот этот кормительский такой брак, э, в том плане, что он был ну, по расчету. И наши отношения долго не продлились. И здесь оказалось Но... по расчету. Да, и здесь оказалось тоже все по расчету. То есть мы пообщались какое-то время и расстались. Вот. Таких тонких чувств я не испытал. Но у меня, безусловно, были отношения с моими коллегами, которые сейчас мы работаем вот уже 10 лет с Мариной Щуц, со Светланой Врачевой. Мы не раз вместе воплощались, играли разные семейные роли. И поэтому мы вот дружно, втроем и, и, и издаем журнал, и уже 10 лет проводим... Вот световые работы в проекте Вознесения. То есть выполняем то, что рекомендует Семья Света сверху. Ну, Принимаем информацию и работаем на тонком плане, выполняя какие-то поручения Семьи Света. Ну, поверьте, что мир изменять можно не только лопатой и киркой и созданием техники, но ну и еще вот устремлениями наших душ. Это тоже очень важно. Сергей, одну секунду. Здесь, может быть, тоже будет интересный факт. Я знаком со всеми тремя, то есть с Сергеем, со Светланой и с Мариной, которую он назвал бывшей своих спутницей в других жизнях. И все-таки в этой жизни, да, они сотрудничают и много выполняют большую работу, но иногда все-таки возникают какие-то такие между ними напряжения или наоборот прорывы, основанные именно на тех прошлых всех отношения, То есть все-таки в эту жизнь что-то доходит. Да, безусловно. Особенно на начальном этапе, когда выстраиваешь отношения, все, что было раньше, доходит. Отношения мужчина-женщина, в прошлом муж, жена или там отец, дочь. Кто-то начинает руководить, а кто-то это в этой жизни не признает. То есть здесь просто постепенно все это гармонизируется, выстраивается. Но это, безусловно, оказывает влияние. Вот Хочу еще пример привести. Часто вспоминаются отношения вот времен Лемурии. Друзья, ну, тоже, вот опять прошу поверить, что не, не 5000 лет нашей цивилизации, и не, не древний Египет начало, и не шумеры. Существовали цивилизации и, и раньше. Вот одна из них прекрасная гармоничная цивилизация, цивилизация Лемурии, которая там около 100 тысяч лет назад зародилась, Около 35 тысяч лет прекрасный вот у них был рассвет. Ну, смотрите, какие у нас есть артефакты. Столх, там Столхенч, я ничего не знаю. Там. Тот же наш, у нас, вот недавно из Алтая мне прислали фотофигуры, значит, где там лемурийцы и гиперболейцы, люди разного роста. Просто не ярко выраженные фигуры, а они есть. Ну, остров Пасхи но, и какие -то... Остров Пасхи, да. Ну, много артефактов, смотрите, но ну, не могла эта цивилизация эта, эта, за 5000 тысяч лет ну И уже больше всего находятся этих вот огромные значит, вот эти вот скелеты людей, потому что люди были раньше большие. И вот у меня воспоминания вот, чаще всего о прекрасных временах вот этой Лемурии. И вот недавно я тоже вспоминала, кстати, тоже вот, человек, мы были очень близки, у нас была семья, и тогда, кстати, в период Лемурии она сворачивалась, и вот рождаемость детей была очень затруднена, этот вспоминал. Мы, у нас, мы вспоминали тоже вместе воплощения началось оно с Алтала, потом значит, перелет был в Ант, в горы там, да, там как раз у нас была такая встреча, вспоминал, вот, это, даже любовные сцены так вспоминались, очень тепло стоит, потому что уровень любви уровень отношений был другой, друзья. Мы тогда были очень духовные и высокоразвиты, и мир был иной, принцип был иной, и не было такой жесткой гармонии, дисгармонии. Почему это, это тоже могу рассказать, но это отдельная тема, достаточно широкая, почему наш мир стал таким, чем сейчас. Отдельная тема. А были гораздо прекраснее, гораздо гармоничнее и общество, и отношения среди людей. Вот это вот вспоминаешь, и когда вспоминаются вот эти отношения, которые были. Да, и нам, кстати, ребенок у нас родился. Потому что я говорю, что это была редкость в тот период, у нас родился ребенок. Это было такое маленькое чудо, то есть благословенно было. То есть все вот это вспоминали, проживали вместе. И это прекрасно, если есть такая возможность, когда ты уже встречаешься. Ну, бывает, что вот ты смотришь на человека и вспоминаешь вот его вопросы. А бывает, что когда встречаешься уже с сотрудником света, то этот процесс осуществляется вместе. И, кстати, друзья, таких людей становится больше. Вот буквально недавно я организовал э, в лицее «Серебряный полемир». 111 человек у нас учащихся. Вот более 90 человек, пришедших, активно уже принимают информацию на, на хорошем уровне. Ну, то есть так или иначе приняли все 111. Но более вот 90, там, скажем, 90% принимают информацию чего не было в 2012 году, когда мы начинали работать, только единицы принимали информацию. Я еще раз говорю, не. Ну, если продолжить... Да, Сергей, можно я здесь добавлю? Друзья, я знаю Сергея уже много лет и подтверждаю вот его глубину знаний и достоверность информации, которую он получает, и высокие преподавательские способности. Он действительно очень быстро может человека вывести в хорошее состояние. Хорошее, я имею в виду, метафизическое состояние. И вот я забегаю вперед, об этом хотел позже сказать, но в этом году Сергей в Шерегеш, это в Кузбассе, планирует провести такой замечательный курс, где многие десятидневный, где многие могут добиться за эти десять дней очень больших результатов, просто супер каких-то. Я уже заранее знаю, что там будет происходить. Поэтому вот, настраивайтесь на то, что то, о чем он говорит, это реально можно получить. И получить даже в ближайшее время. всего несколько, Через несколько месяцев. По-моему, в июне это будет. Но не скажем, 25 это будет. июля, да, по 4 августа будет проходить. Да. Ну, это потом скажем детально. А сейчас я просто хочу сказать, друзья, все рядом только пожелайте и вы сможете получить такие знания и такое руководство с помощью сергея вот и диана будет в этом участвовать с помощью двух ченнелеров и можете получить очень много замечательных замечательной информации а главное вы сможете продвинуться сами в получении этой информации так что это все реально все близко благодарю да, да, я как и на своем опытом хотела поделиться, я немножко в посте затронула, вот последний почитайте, кто не видел, а, вот спрашиваю это, кто я, что, еще раз напомню, на, супруга Анатолия Некрасова, ченнеллер, контактер, тоже вот Сергей является моим учителем, духовным учителем, также у нас с ним а, были прошлые воплощения, как и многих сотрудников, сотрудниц света, мужчин и женщин из прошлого, он встречает, как он уже только что рассказал, и какой вообще, вот многие пишут, что переходите к делу, да, как встретить свою половинку, какой я опыт прожила Сначала мне долго не хотелось замуж, какой-то у меня не было такого внутреннего, ну, веры, что ли, именно в семейные отношения Меня не ассоциировали с какой-то романтикой, с чем-то высоким в душе жил такой идеал любви из высших миров, видимо, я его сюда принесла, и я не видела, чтобы кто-то вокруг реализовывал этот идеал, поэтому, ну, я не хотела расставаться с этим идеалом, ходить в отношения, да, и чтобы по нему ходили грязными ногами, что называется, и, ну, думаю, что кому-то это отзовется. Но ну, вот случилась у меня поездка в Израиль 33 года, и у меня вот прям свыше, как озарение, пришло вот такое чувство, ощущение готовности к созданию отношений именно на основе замужества. И при переведение в жизнь ребенка, поэтому, потому что тоже детей я тоже не хотела, тоже, ну, это, это все из одного вытекало, что это вот не соответствовало вот такому внутреннему высокому идеалу пеленки, памперсы, э, муж, носки, вот как-то ссоры, так я это все представляла, э, то, что увидела вокруг, практически ни одной семьи не видела. И а, вот с этого момента, да, то есть когда проявляется желание, именно желание души, не кто-то сказал, мне там родители, да, когда ты замуж выйдешь и прочее, с этого момента вот начался путь к встрече с Анатолием. То есть первый это был именно импульс, чёткая, Выразить в мир действительно такой зов, что ли, желание, готовности создать половинку, но именно искренне, то есть будучи убеждённой, что это не навязано извне, что это не страх остаться одной, что кто-то там стакан воды не поднесет и прочее, а стремление сердца, вот именно на это откликается пространство. И что у многих действительно стремление этого это сердца есть, они его выражают. Почему не происходит встреча? Потому что а, следующие шаги тоже очень важны. Это вот то, а, что дает в полной мере мировоззрение Анатолий Александрович. Я как раз тоже читала тогда его же книги, которые и привели меня к нему, в том числе как а, «Создать а, счастливую семью основу», учебник а, «Счастливой семьи». А вот такая книга, где все про семью детально, научно и совсем не и то, что я видела в обычных отношениях, как раз из этой книги я поняла, что если грамотно подходить к вопросу создания семьи, что практически никто не делает, то как раз ее можно довести реально вот до этого идеала. И делать реальные шаги тоже, которые я описала в посте, это... Ну вот как ты обычно говоришь, да, полюбить себя, но именно э, начать заниматься тем, что тебе интересно, начать делать, э, реализовывать свои таланты, с которыми ты пришла, потому что часто для многих еще ступором бывает, то это не так, э, ну не у каждого, но бывает, что человек, женщина не реализовывает свое предназначение, а, ну, допустим, вот э, постоянной там какой-то тоске, что нет мужчины, да, и вот на этом зацикливается, а у нее какие-то таланты просятся наружу, у нее какие-то уже ей нужно совершать конкретные действия для своей реализации, с которой пришла ее душа, там, не знаю, может тоже целительство, или быть там астрологом, ну или любой или там картины писать, и мир ждет, когда она приступит уже к реализации предназначений, только после этого ей дают мужчину, когда уже мир уверен, что она не свернет пути, погрузясь в быт, пеленки, памперсы и прочее. Вот такое бывает. И, соответственно, раскрытие женственности, конечно же, делать в этом направлении, в реальном общении с мужчинами, потому что применение вот этих знаний, потому что также бывает, что очень большой багаж знаний, все книжки прочитаны, а вот первая встреча, первое свидание, да, и может какое-то унижение мужчины проявляться, или страх вот именно уже реализовать в самом общении. Вот как раз на тренинге в Ширике. Мы будем рассматривать а, вот эти две стороны, потому что обычно либо прокачиваются, но нет вот этого искреннего зова сердца, не знаю, как все, во вселенную это выразить, а, и а, нет применения в жизни этих знаний. И мы вот решили а, создать, точнее тоже свыше, с поддержки высоких учителей, такой курс, где а, целостная сфера, где мы будем и с помощью психологических знаний готовить себя к встрече а, со второй неполовинчатой половинкой и а, Применю вот эту уникальную методику, которую также дали специально для этого семинара из высших миров, который называется «Магнит сердца». Вот этот семинар Шерегеша, так и называется, «Магнит сердца». Информацию о нем можно почитать на сайте Анатолия Некрасова. Также у меня в шапке профиля прикреплена ссылка. Мой адрес – Некрасова. В шапочке профиля под фоткой ссылка. Благодарю за внимание, дорогие. Продолжай, Сергей. Спасибо, друзья. Когда меня спускают с небес на землю, это очень хорошо. Но все таки почему я хочу донести вот эти знания? Поймите, друзья. Вот хочется, вы мол, чего мне тут рассказываете? Мне скажите, как мне найти половинку и все? Вот понимаете, вот как раз таким подходом-то ничего у людей не получается. Прежде всего, внутреннее человека, развитие его взросления. Вот как у нас некоторые психологи говорят, должно быть взросление. Физического тела, физическое взросление, психическое и духовное. Я думаю, что Анатолий Александрович прекрасно в свое время преподавал вот эти вот три, три направления по взрослению. Понимаете? Но вот важно, что при этом взрослении человек на самом деле не становился половинкой. И вот здесь мы подходим к самому важному, что я хочу сказать по этой теме. Половинка плюс половинка равняется, что, друзья, две половинки. Половинка плюс половинка равняется две половинки. И никакой целостности-то нет тогда на самом деле. Уважаемые друзья и коллеги, то есть пока вы являетесь половинкой, вы все время будете искать половинку, и встречается мужчина и женщина, заводят отношения, потом бам, трам, трарарам, любовь месяц, два, три года, потом не гармония, а разошлись. Потому что половинки, они целостности и люди. Вот целостность достижение внутренней целостности. Тогда мы будем жить по какому принципу? Смотрите, один плюс один. Кто скажет, сколько будет один плюс один, когда мы целостно Ну, там есть чат, Диан. Идут ответы? Один плюс один, сколько будет, когда mm -hmm. люди целостные? Так, один плюс да? один, когда люди целостные. А сейчас тут небольшая... Ну, я не буду мучить, не буду мучить наших. Смотрите, друзья, не два. Вот когда целостность 1 плюс 1 равняется 3. А знаете, какая это третья часть? Какой компонент? Божественность. Бог-творец начинает. Или природа, духовность. Как угодно называйте, смотря на каком уровне развития вы находитесь. Если вас не устраивает слово божественное или духовное, скажите природное. Скажите, мир будет вместе с вами. Скажите, будет любовь. Но тогда будет реальность. Вот наш мир переходит от дуальности к реальности 2-3, 2-3 во многих направлениях. Потому что у нас что было? Одна мужчина, одна женщина. Да, Наталья Александрович? Сергей, здесь э, есть подтверждение твоим словам. В Библии говорится, когда Бог говорит, говорит когда вы э -э -э, соберетесь двое, я среди вас. У -у -у. Вот это... прекрасные, прекрасные слова. Когда вы соберетесь двое, но целостно и с любовью. Он, он, он, вот, тогда и, вот тогда рождается мужчина плюс женщина, Боже А чтобы вот и еще один важный момент, друзья. Я понимаю, что наше время здесь не безгранично, но это очень важный момент. Я хочу донести какие-то вот истины, которые наиболее важны. Вот чтобы стать настоящим мужчиной, надо познать женственно, принять женские качества. Чтобы стать настоящей женщиной, надо признать мужские качества и познать их. Понимаете, но это не значит, что мужчина познав женские качества перестанет быть мужчиной. У него останется и мужественность, и умение постоять, и заработать деньги, и добиться всего. Но он должен познать женские качества. Когда мужчина познает женские качества, а женщина познает мужские качества, принимает их, делает частью своего я, при этом оставаясь женщиной и мужчиной, я сейчас не говорю ни о каких трансгендерах и так далее, я говорю о мужчинах и женщинах. Но о них качество. Когда мужчина становится женственным внутри, оставаясь мужчиной, он меняется. И то же самое женщина. Вот тогда обретается целостность. То есть мужское и женское начало объединяется внутри человека. И он становится целостностью. То есть единичкой, полноценной. Основой фундаментов. И другой человек. И вот когда они тогда вот встречаются, тогда рождается вот это вот действительно новое начало, поэтому не половинки мы ищем. и мы не пренебрегаем вот этими общими знаниями. когда вы ладно, вот мне рассказывать, мне скажите, как найти, куда пойти, где. Да сейчас много сайтов. Пожалуйста, ищите мужчин, ищите женщин. Вы их найдете, но это не будет не ваши мужчине, не вашей жизни, потому что вы еще не готовы внутри. Когда вы будете готовы внутри, тогда и придет мужчина. Когда мужчина будет готов внутри, тогда к нему придет женщина, тогда рождается настоящая любовь и настоящие отношения. Можно, Сергей, я здесь э, вставлю еще? Я, как я уже говорил, я занимался вопросами половинок, и, прочитав эту книгу «Миф и реальность», по, и поиск половинок «Миф и реальность», вы э, еще ближе подойдете к этой теме, но то, что будет вот, э, в Шерегеше, это вообще я считаю, это прорыв прорыв в понимании этого вопроса, вопроса о половинках, но не ради половинок, не ради поиска половинок, а ради поиска счастливой жизни. То что, в принципе, для чего мы ищем половинку? Не то, чтобы обозначить, О, это моя половинка, что там поставил, и ты спокойно. Нет. Для того, чтобы жить счастливо и радостно на этой земле. Так вот, я вижу, что. Этот процесс, который они затевают с Дианой в Шерегеши, он как раз и предназначен для того, чтобы подготовить к вас к такому состоянию с помощью высоких знаний, с помощью духовных знаний, подготовить к состоянию, чтобы вы могли жить максимально счастливо на этой планете. Это действительно так. Благодарю. Да, дорогие, что за вопрос, что значит не готова к любви? Вот я вчера буквально э, в салоне слышала такую историю, э, клиентка предлагала женщине, ну вот, мастеру, доехать с ней на автобусе, ну, я в Кириллжике живу, до одного места, а им по пути было. И на что мастер сказал, ой, в автобусе я не езжу. И так говорит, а как, если ты там свою половинку встретишь в автобусе? Она говорит, в автобусе половинку? И на что вторая мастер, которая в это время со мной занималась, рассказала ей такую историю совершенно свежую. Ее знакомая в Москве, тоже вот именно на предмет поиска половинки, саморазвития в большей степени, вот то, о чем говорила Анатолий Александрович прокачивалась к целостности. Да, что значит целостность? Это действительно раскрытие своих разных граней, чтобы быть самой себе интересной, жить полноценной, насыщенной жизнью, так, как будто сейчас уже рядом с тобой есть эта половинка. Вот что такое целостность? Уже сейчас начать жить такой жизнью, как будто рядом с вами ваш идеальный возлюбленный. И, соответственно, вот эта женщина в общем, это и практиковала. И она вышла во двор и увидела мужчину, который лежит в луже. Ну, это вот продолжение темы про автобус, что я в автобусе найду. Ну, мужчина, она видит, что вроде не бомж, то есть он, конечно, ну, не чистый был, да, там что-то где-то порвано было, испачкано, но, ну, видно, что, в принципе, в таком ну, нормальном состоянии, ну, и в выпьемши. И она ему предложила помощь, вот именно исходя из своего состояния целостности, уважения к мужчинам, то, чему Анатолий Александрович учит, да, то, что мы все, в общем-то все творцы, все высокие души, и неважно, в каком состоянии человек оказался. Это же вот проверка есть, да? мы можем ходить сколько угодно, медитировать. Ой, мы все творцы, я вижу все те творца, а выйти и мужчина лежит в луже, да, и как мы отреагируем на это. И она, в общем, его довезла, да, до... как раз у них недалеко там была травматология, у него там что-то с ногой, почему он в луже не мог идти, что-то с ногой, растяжение или что-то. И, в общем, в итоге оказался, он предприниматель, у него машина, загранилища, дом. Я просто передаю, как вот говорила эта мастер прям ее словами. Загородный дом. И сейчас они расписались, живут вот, четвертый месяц, как с регистрации свадьбы пришел. Вот такая история, жизнеутверждающая подтверждение тому, что э, говорили, что действительно, что если внутренняя есть готовность, хоть мусор пойдешь выносить и встретишь Или будешь на сайтах висеть 5-7-10 лет, как товар выбирать, того, э, этот э, мало зарабатывает, этот там плохо пахнет. Ну и просто у меня был такой период, я своего опыта рассказывала. У нас в Академии очень много примеров подобных, очень много, потому что мы Академии у нас курс гармоничного развития личности, мы готовим э, людей к счастливой жизни, мы гарантируем счастливую жизнь. Так вот, э, много таких примеров. Женщина, студентка на каком-то, э, у нас там 10 месяцев идет обучение, на пятом-шестом месяце обучения она вышла э, выносить, вот как я вспомнил, просто почему, выносить мусор. Э, приезжал рядом э, мужчина и спросил, поехать там куда-то. И все она к концу занятий, вот к концу вот 10 месяцев, они уже приехали на выпускной вместе. То есть, понимаете? Показала, куда приехать и как, да? То есть, готовность человека, поэтому мы всегда говорим, станьте готовы. И вот тот курс, который у нас есть, курс гармоничного развития личности, он готовит земную часть человека, телесную часть человека, психологическую. Родовые отношения. То есть все это действительно это нужно готовить и очень серьезно. А вот то, что будет в это готовит еще и духовную человека. Потому что там вообще-то на сегодняшний день наибольшие ресурсы. Именно оттуда очень многое формируется здесь на земле. Поэтому пройдя вот этот курс, я думаю, многие продвинутся. Я тоже с нетерпением жду этого курса, потому что я думаю, мне тоже что-то перепадет из этого. Друзья, я еще хочу сказать, желательно подготовиться к этому курсу, чтобы вы приняли еще больше, чтобы вы действительно получили максимальный результат. Поэтому познакомьтесь с некоторыми статьями, может быть, журнала Мировой Ченнеллик или Планета Ангелов. Прочитайте вот книгу «Поиск половинок. Миф и реальность». На сайте должно быть у меня. Спросите у моих менеджеров, возможно, они вам подскажут. Кстати, Прошу прочитать книгу «Голограмма». Мою книгу, Антон Микрасов, «Голограмма». это книга именно о половинках тоже. Прочтите, и вы многое тоже почерпнете. И вот в такой готовности, при таком мастере и при такой мастерице, Диана тоже достаточно продвинутый мастер и в психологии, и в эзотерике, я думаю, что вы сможете решить очень многие вопросы на всю оставшуюся жизнь. Сергей, у тебя есть что-то на окончании несколько минут сказать? Да, я буду очень благодарен, если мне позволят рассказать ту историю, информацию, которую я принял сегодня утром. Она несколько необычна, касается присутствующих здесь людей, и касается нашего будущего. Мне бы хотелось ей поделиться, тем более, что у меня идет информация, что я хотел ее притяжать, и мне говорят, все-таки расскажи. Так что, если позволите, то я расскажу. Очень интересно. Сегодня, друзья, ну, для тех, кто обучался, допустим, в мастерской ремоя, кто читает журнал, знает, что уже наше путешествие в будущее – это уже вероятность. То есть мы смотрим наше не только прошлое воплощение, но и будущее. Потому что, друзья, все существует в сверечной Все уже есть. И наше прошлое, и наше будущее. И этому прошу тоже, друзья, не удивляться. Потому что, ну, пример Ванга, да, откуда она все брала, друзья? Она брала из того самого сверечного будущего. Ну и, конечно, другие известные предсказатели. Вот сегодня в ночи, там часов четыре обычно я просыпаюсь, мне дают какую-то информацию. Ну, я сейчас спросил к семинару, то есть к встрече к нашему, мне говорят, да, к встрече, к эфиру. В общем, мне показывают будущее... Начало 24 века, 2318 год. Значит, граница э, Германии и Австрии. Горы там какие-то, значит, там вот какой-то центр, значит, работают э, два, два джентльмена и одна прекрасная дама. Не буду говорить, кто это, если догадаетесь, то вам пять в дневник. Итак, а в чем ситуация, спрашиваю я. И вот здесь внимание, друзья. Я, вот смотрите, я буду говорить так, как я получил эту информацию. Если кто-то вот, не верит, то принимайте это как такое, знаете, футуристическое эссе. Ну, вот сидит человек и фантазирует на тему будущего. За ну что? просто представьте... Я ну, продаю, понятно, давай. Я ну, я сижу, просто сижу и фантазирую сейчас. Пожалуйста, представляйте это. Ну не секрет, что роботизация уходит очень плотно в нашу жизнь. И мне сообщают, что вот в этом в 24 веке будут создаваться вот эти роботы, биороботы, которые активно начнут заменять мужчин и женщин в том числе и вот в плане сексуальных отношений. И причем они будут превосходить партнер, потому что они на тонком плане считывают информацию. И значит вот получается, что... Хотя уже не секрет, что там где-то в каких-то странах уже такие роботы есть. То есть более, вот, более удовлетворяет женщину. Да, да. И, и, и вот мне рассказывают, что сначала вот это вот получило огромный такой, знаете, всплеск. Эти биороботы стали раскупаться, а потом это обернулось трагедией для огромного числа людей. Психологические срывы, то есть это же не любовь, это вот это выброс вот этой сексуальной энергии, без любви он же вреден. Без любви нет, секс сексуальные отношения есть, потом психологические срывы, это путь в никуда. И вот образован, вот в ну, Германии и Австрии, там стыкут, зачем, и горы, образован центр по восстановлению вот этих людей и по развитию методик восстановления тем, чтобы люди возвращались к любви. Мы начинаем заниматься вот этими вопросами, э, восстанавливаем людям э, связи. И вот конечным итогом вот этой методики является, что два человека, один человек, допустим, там в Северной Америке, а другой в Австралии, вдруг телепатически, раз-раз магнитик засигналил, у одного, значит, в Америке, другого показывают мне в Австралии, и они начинают телепатически общаться. А ты кто? А ты кто? А я вот... Тут-то я вот тут, а, так это значит, мы, это нам, значит, надо встретиться. Ну да, нам нужно встретиться, потому что мы есть одно. Понимаете, вот, вот эта вот роботизация, вот на, в этом отношении она, и, играя негативную роль, потом вывела в каком-то элементе человечества на тот путь, что мы нашли способ, когда можно соединять людей телепатически эти половинки. То есть это уже не надо интернета, не надо... Ну, друзья, я, пусть, пусть я фантазирую. Представьте, что я пишу вместе с вами фантастический роман, кто не верит в информацию в будущем. Ну вот, суть-то в чем. Опять же, возвращаемся к плане. Итак, центр у человека. Значит, друзья, Это центр, он у нас уже сейчас есть. Центр, который здесь может соединить, он не здесь, конечно, он здесь сакральное сердце, здесь сердце, хотя и головной мозг заверш. Весь наш комплекс тонких тел, который есть у человека. То есть теоретически мы можем пробудить это уже сейчас. Кстати, и там не просто было в 24 веке, и все там хорошо, Анатолий Александрович, к сожалению. Я понимаю, что все ваши действия по гармонизации будущего нашего хочется быстрее. Значит, нападки на этот центре вижу. Его переносят куда-то в Тибет. Сейчас я завершаю. Переносят в Тибет, он сохраняется и развивается. Но, еще раз повторяю, главный результат что люди, вот эти половинки, которые любящие сердца, им надо соединиться, никаких роботов не нужно, потому что, когда они встречаются, они начинают друг друга предчувствовать, понимать, в том числе и в сексуальных отношениях, кто желает партнера или партнер. Но это уже на основе высокой любви. Замечательно. И вот это, вот это видение мне сегодня передали. Ну, я делюсь, друзья. Тот, кто -то верит в информацию, принимает это как информацию. Кто не верит, пусть прослушал фантастический рассказ. Друзья, спасибо за внимание. Благодарю. Говорят, я Сергей говорит, у меня слезы, просили меня комментарии читать. Мы, мы верим в такую информацию. Но и до этого вначале писали, что вы нас хотите реинкарнацию удивить. Вот мы удивляемся сейчас, путешествием в будущее. Реинкарнация ⁇ тоже прошлый век. Да. Угу. Действительно, пора нам завершать. Разговор только-только как бы начался. Давайте продолжим его в Шерьегеши. Еще раз говорю, прочтите вот книгу «Поиск половинок мифа-реальность», чтобы подготовиться, чтобы прийти туда полностью. И «Голограмма». «Голограмма» — это новая книга, в которой тоже этот вопрос был. И тогда... Да, и в «Голограмме» Александр там разговаривает с какой-то своей половинкой, которую я вообще не знаю. То есть он к ней там обращается, моя любимая, моя половинка. Это вот какая-то самая половинчатая, видимо, его половинка. Я даже вот и не смогла прочитать до конца, поэтому так очень Деле как, очень... как, какой идеал там, Анатолий Александрович, сразу поймете, если прочитаете э, настоящие женщины. Uh, и еще я хотела пригласить uh, к Сергею на юбилей, uh, который состоится вот сейчас вот, uh, выходы в прямой эфир. Сергей стал более публичным. И также у вас есть возможность прокачаться в плане многомерных способностей. То, о чем Сергей говорил, в лице Полимир было. Сейчас можно за один день получить уникальные знания. 6 июня вся информация есть на сайте группы Света, Или напишите uh, в директора Анатолию Александровичу, уже тоже у его помощников есть эта информация про семинар, который совпадет с юбилеем Сергея 6 июня в этом году. Благодарю. Благодарю, то у нас связь, не будет записи. Благодарю. Mm -hmm. До свидания.